привет! Меня зовут Настя. Я 11 декабря 2014 года сняла квартиру на сайте элитки.ком по адресу Роза-Люксембург-2, это недалеко от метро советская Квартира в баварском стиле, я это поняла, потому что это было написано на визитке, а вообще очень понравилось, так необычно. Я сама харьковчанка, учусь в Харькове, студентка, сайт элитки.ком нашла просто в поисковике Google очень просто, и видела очень много всяких сайтов по сдаче квартир посуточно но при элитки.ком я читала очень много хороших отзывов, такие необычные, здесь на этой квартире наручники для особо непослушных так что если вам надо кого-то наказать ездить сюда хм. тут вот такая вот ванная единственное что очень не понравилось это очень странный какой-то красочек он вообще непонятный на момент потому что он неудобный вот такая кухня Какие милые столики, стульчики. А, квартира на восьмом этаже, Фу. в принципе, квартира продала свои ожидания, а цена, качество, Все понравилось, кроме крана в ванной.